Где мой сценарий-то? Есть сценарий. Так, что происходит в игре? Встань от меня. Фух. Еле спасся. Что происходит в этом городе? Какой-то кошмар. Ой нет, опять бежит этот маньяк с огнеметом. Опять кого-то прибили. Ну где я живу? Что из-за города? А, ужасный. Всем привет, с вами Витл. Мы продолжаем делать скрипты для э, GTA 3. Мы что, в Либерти Сити? Да, точно. Хм, где мой сценарий? А, у меня же нет сценария. В общем, одну ошибочку надо исправить В вступительном предложении Мы не продолжаем, а начинаем Делать скрипты для GTA 3 Потому что ранее мы Эту часть серии не затрагивали А зря Так я подумал, когда начал осваивать GTA 3 скрипт Язык, на котором писали скрипты Сами разработчики Для этой игры мною уже написано несколько скриптов и сегодня мы разберем один из них. Посмотрите на Клода и на остальных прохожих. Задайте себе вопрос, чем они отличаются. Итак, я думаю многие, кто играл в GTA 3 и GTA Vice City с горечью подмечали, что главный герой умеет только бегать. Но не умеет ходить, как нормальные люди. Ходить по-нормальному, а не вот так импровизированно, когда игрок просто нажимает кнопку вперед не до конца. Это, согласитесь, как-то не очень. Красиво выглядит и к тому же утомительно для пальцев. Ну и решил я поисследовать возможности. Нашел, что возможности все-таки есть Для того, чтобы сделать такой скрипт Итак, нажимаем кнопку левый Alt И начинаем ходить Все, Клод прекрасно ходит По крайней мере вперед Но об этом чуть позже Вот, он ходит При этом удерживать левый Alt не нужно Ходьба работает переключением Иначе говоря, есть всего два состояния Обычный вот такой бег и ходьба. При этом, если вы ходите, но вам нужно куда-то побежать, вы можете, как и раньше, нажать кнопку бега. И Клод перейдет на спринт, если у него кулаки или какое-то легкое оружие, и на вот такой обычный стандартный бег, если у него оружие более тяжелое. Это, можно сказать, временное. Переключение в обычное состояние когда вы отпускаете кнопку бега клод снова начинает ходить ну вот собственно сама основа скрипта и есть вот, покажу что он допустим с с чем? ну с автоматом Ходит, правда держит его в одной руке, не очень реалистично, но ну и ладно. Когда я жму кнопку бега, он начинает бегать по стандартному. Вот, теперь перейдем к ходьбе в стороны и назад. Если идти назад, то почему-то, по неизвестной мне причине, начинает немножко поддергиваться камера. Она двигается рывками. Как это решить и почему оно возникает, мне неведомо. Но такое же непонятное дергание проявляется и в GTV City. Что касается ходьбы в бок, то ну сами все видите, она просто очень странно выглядит со стороны. Анимация оставляет желать лучшего. Мы можем, конечно, нажать кнопку бега, и Клод будет совершать более привычные, но, наверное, не менее странные эти движения, как-то это очень забавно выглядит, но как есть, так и есть. Все, вот, в общем-то, и весь скрипт. Так, мы бегаем, жмем левая, входим, жмем еще раз, снова переходим на бег. Какой-то практической пользы от этого скрипта, как вы понимаете, нет. Есть польза исключительно для большей атмосферности. Просто иногда приятно ощутить себя в игре обычным человеком. Погулять по окрестностям. Э, обычным человеком. Вот сейчас тоже совершенно обычная ситуация. Ну и после этого начинаем, как ни в чем не бывало, гулять дальше. Вот. Совершенно простая жизнь простого человека в Либерти-Сити. Как я уже сказал, город, конечно, не самый дружелюбный. Что ж, как же реализовать, воплотить в жизнь такую ходьбу? Давайте для этого смотреть код скрипта. Итак, давайте смотреть код. Он занимает всего 44 строчки, поэтому я думаю, постараюсь управиться быстро с объяснением. Хотя есть что объяснить. Есть некоторые интересные тонкости. Итак, начинаем мы, как всегда, с script start. Объявляем начало скрипта. Далее script name. Мы объявляем имя потока. В моем случае это будет walking. Дальше идет тело скрипта. И в самом конце script end объявляем конец скрипта. В начале кода мы объявляем переменные. В нашем случае понадобится только одна. Название ее будет button. Это локальная переменная, о чем нам говорит буковка l, local, и тип ее целое число, integer. После этого мы начинаем метку метку под названием main loop в GTA 3 script сначала пишется имя метки, а затем ставится двоеточие, именно так она и обозначается как метка далее wait 0 поскольку у нас все так же будет эта основная метка зациклена, это такой аналог while true, задержка в 0 мс, то есть минимально возможная необходима, чтобы игра не зависла в конце мы будем выполнять прыжок GoTo на эту самую метку Main Loop. Идем дальше. В самом начале проверяем 4 условия. IF и дальше добавляем каждое новое при помощи AND, если мы хотим, чтобы все они должны были выполняться одновременно. Из PlayerPlane первое условие это наше стандартное playerDefined defined из SunnyBuilder. Но появились некоторые сомнения в формулировке Player Defined из Sunny Builder. В общем, я и скриптер Mysterio игрались некоторое время назад с кодом Prado в GTA San Andreas. И, в общем, есть некоторые сомнения в том, что это условие действительно проверяет существование игрока. Но, судя по описанию, оно хотя бы проверяет, что игрок не мертв и не арестован. Мои проверки это тоже показывали. Поэтому теперь я буду говорить на всякий случай по-другому. Игрок жив и не арестован. Вот так это будет теперь. Номер игрока, как и всегда, 0. Первый игрок и, как правило, единственный. При этом, из player on foot? Он не находится ни в каком транспорте. При этом, can player start mission? То есть, игрок управляем, он не задавлен, не придавлен, точнее, никаким транспортом, не падает, не входит в транспорт и так далее и тому подобное. То есть, с ним все в порядке. И он может ходить при помощи всех обычных кнопок управления. И при этом из KeyPressed нажата клавиша, точнее, кнопка на клавиатуре. И здесь нужно, напомню, отличать две разные сущности С одной стороны, есть кнопки на клавиатуре, все вообще существующие Они проверяются при помощи из KeyPressed А есть кнопки игровые, которые настраиваются в настройках управления Вот они проверяются при помощи из ButtonPressed Дальше указываем вот это и смотрим, какие тут есть вообще кнопки они вот так обозначаются в GTA 3 скрипт, Но мы должны проверить нажатие левого альта. Левый альт — это у нас VKL menu. Если мы посмотрим, нажмем Ctrl-пробел, то заметим, что номер этой кнопки 164. То бишь мы здесь можем написать 164, и скрипт прекрасно скомпилируется и будет работать. Но раз тут есть такие вот удобные подсказки, почему бы не воспользоваться ими. Далее, нам необходимо подождать, пока игрок эту кнопку не отпустит. While is keypressed. Здесь будет end while. Кстати говоря, в отличие от Sunny Builder, это удобная штука. Когда есть не просто end на все типы конструкции, а еще и приписка, что это, собственно, завершается. Внутри ставим просто wait 0, задержку в 0 миллисекунд, чтобы игра не зависала. Наступил момент истины, игрок кнопку отпустил, и теперь мы будем считать, что наконец-то режим ходьбы включен. Вот этот цикл и будет у нас работать с режимом ходьбы. Wait 0 в нем тоже присутствует, это потенциально бесконечный цикл, поэтому необходимо тоже снабдить его минимальной задержкой. Ее я решил поместить в конец, даже на Ну а в самом этом цикле, while not is key то есть пока кнопка не нажата, мы будем делать следующее. Значение переменной button мы ставим на восьмерку. Вы можете спросить, что это такое. А это кнопки управления, то есть те самые игровые кнопки, которые я упомянул несколько минут назад. В GTA 3 8 это пойти вперед, 9 назад, 10 влево и 11 вправо. С этими кнопками нам предстоит работать. Но поскольку они идут последовательно, без каких-либо пропусков, было бы удобно использовать цикл for. Однако тут есть загвоздка. В GTA 3 скрипт этого цикла for не существует, и нам придется его смастерить самостоятельно при помощи цикла while. Итак, пока у нас значение целочисленной локальной переменный button не больше 11, вот этого максимального значения, которое нам необходимо, мы будем делать вот это все. Здесь цикл завершается. И внутри этого цикла мы будем вот что делать. Сперва мы осуществляем несколько проверок. If из on foot опять же, игрок не находится в, ни в каком транспорте, и при этом игрок может начать миссию, то есть управляем. Если все это выполняется, то идем вот сюда и проверяем еще два условия. Если. Is button pressed with sensitivity? Как нормальнее перевести в sensitivity, в этом случае я не очень знаю. Но примерно суть состоит в следующем. Проверяем, что нажата игровая кнопка и нажата при этом с определенной чувствительностью или с определенным усилием. Это кнопка button. И усилие для нее мы поставим проверяемое на 255. Что это такое, пока не берите в голову, я объясню чуточку позже. И при этом не нажата игровая кнопка Cross. После Сани не очень понятно, что здесь происходит. Ну, давайте смотреть с конца. Что такое Cross? Ctrl-пробел при выделенном этом слове выдает нам число 16. Если вы играли когда-нибудь в GTA на приставках с помощью геймпада, то, наверное, примерно помните, за что отвечают разные кнопки. И вот кнопка крестик — это спринт. А в Sunny Builder в справке в кодах кнопок как раз мы находим, что номер 16 — это спринт, бег. Это как раз то, о чем я говорил. Если вы во время этого вот скрипта ходьбы нажимаете кнопку бега, то скрипт уже не пытается вам задать ходьбу, а позволяет главному герою бежать. Иначе говоря, скрипт просто не выполняет лишние действия, которые ни к чему не приведут. Можно теперь переключиться на вот этот предыдущий параметр. Что такое pad one? pad one тут... 0. И если вы знаете Sunny Builder, то можете вспомнить об код 00E1. Там тоже два параметра. Первый параметр, как часто пишут, всегда должен быть равен нулю. Ну а второй — это уже номер кнопки. Итак, вот этот самый Pad1, за которым скрывается просто 0. это, насколько я смог понять из описания, скажем так, набор кнопок для определенного игрока. Ноль это, соответственно, набор кнопок для первого игрока. Режим игры с двумя игроками я видел только в GTA SanDRS. San Там это действительно предусмотрено самой игрой и, понятное дело, на второго игрока нужен какой-то свой перечень тех же самых кнопок управления. Вот. Так это и задается. Здесь всего два значения. Pad 1, Pad 2. На одного и на второго игрока. В общем, если мы жмякаем какую-нибудь из кнопок управления. Вперед, назад, влево, вправо. И при этом не нажимаем кнопку бега. То Emulate button press with sensitivity. Это обход, насколько я помню, из Cleo очень полезный авкод почему-то с неправильным описанием эмулирует нажатие кнопки с определенным усилием у нас эта кнопка берется опять же из переменной button та же самая получается а усилие в этот раз ставим 128 вот. после чего вот это все подходит к концу мы в любом случае выполнилось не выполнилось вот это вот прибавляем к значению Переменный батон единицу. Плюс-плюс это то же самое, что прибавить единицу. И скрипт, ой, скрипт, говорю, цикл после этого пойдет заново. Будет снова проверять вот это условие. Предположим, что тут 11. 11, не больше, чем 11. Все проходит прекрасно. Условие выполняется. Ходьба может установиться для этого конкретного движения. После этого прибавляется единица, 11 превращается в 12, а вот 12 уже не подходит под это условие. И поэтому цикл завершится. Завершится, придет сюда, здесь у нас минимальная задержка, и вот этот вот больший цикл, родительский, скажем так, продолжит свою работу. И снова мы сбросим значение кнопки, будем проверять ее, точнее их кнопки с самого начала. Теперь настал другой момент истины. Теперь я объясню, что это за два таких обкода. И откуда тут вообще эти непонятные значения усилия. Но ну, насчет игровых кнопок я думаю все понятно. Вот за что они отвечают, разные номера. А вот что за усилия такие, не сразу понятно. Особенно если человек играл только на компьютере и никогда не пробовал играть на приставках. Я играл в GTA San Andreas на PlayStation 2, когда он у меня не шел на компьютере, и пробовал играть в GTA Vice City Stories на PSP. Так вот, в чем разница перемещения главного героя? Кнопки на клавиатуре... Могут быть всего лишь в двух состояниях. Или в нажатом, или в ненажатом. Ненажатое состояние будет означать, что у какой-то конкретной кнопки значение 0. А если она нажата, то у нее значение сменится на 255. Только так, и никак иначе. Или 0, или 255. Все строго. Что же касается геймпадов и вообще мини-джойстиков, точнее говоря, то мини-джойстики позволяют вам отклонять их с разным усилием. И таким образом диапазон значений у них гораздо-гораздо шире. Это не 0 или 255 строго, это и 0, и 255, и все, что между этими двумя крайностями. А это означает, что отклоняя мини-джойстик чуть-чуть сильнее, вы заставите персонажа двигаться чуть-чуть быстрее. И наоборот. К сожалению, владельцы ПК и обычных клавиатур, необычных я, кстати, и не видел, может быть и есть такие, лишены подобной возможности и поэтому не могут насладиться ходьбой в некоторых частях GTA. А здесь же, благодаря этому обходу эмуляции нажатия кнопки, мы можем передать ей то значение, которое нам необходимо. В моем случае это 128. То есть, примерно половина от того, что у нас есть. От обычной, точнее говоря, стандартной ходьбы бега. Если мы поставим, например, 200, то игрок будет... Практически бежать. Это будет такой... Э, быстрый ходьбой. Если мы поставим, допустим, 64, то ходьба станет еще медленнее. Игрок будет вообще ползти. А это такая золотая середина. Если очень заморочиться, как я это сделал в GTA Vice City, и покажу потом как-нибудь, если будет возможность, я сделал смену скоростей ходьбы. Точнее, так, я неправильно повторил предложение. Если заморочиться, можно сделать переключение скоростей. Но здесь я решил обойтись более простым вариантом, чтобы и вас не грузить, и себя заодно. Потому что я подумал, а зачем столько вариантов? Ну, будет, допустим, у игрока какая-то своя устойчивая скорость ходьбы. Примерно так же, как и у других персонажей, обычных пешеходов. А если что, он будет просто бегать, как и всегда, без каких-то дополнительных заморочек. В общем, у каждого из этих двух подходов есть свои плюсы и минусы. Какой из них лучше, вы решите уже сами, исходя из своих собственных интересов и задумок. Вот, все это завершается, да. Когда-нибудь, рано или поздно, игрок снова нажмет кнопку «Левый Alt. Это условие, соответственно, провалится, и цикл завершится. И остается последний маленький цикл, точно такой же, как вот здесь. Пока левый Alt нажат, мы ждем 0 миллисекунд. Вот здесь завершается цикл. Как только левый Alt будет отпущен в Esvoiasi, то завершится это самое первое условие, и мы, точнее не мы, а компьютер, игра Наткнется на команду go to То же самое, что jump Main loop И скрипт пойдет заново Вот, собственно, и все Весь код, все объяснение И практически все, что мы здесь делали Это только подготовка вот к этому маленькому шашку. Основа всего это два апкода. IsButtonPressedWithSensitivity и EmulateButtonPressedWithSensitivity. При этом последний обкод вообще дозволяет делать очень много интересных вещей с игрой. Например, скрипт управления транспортом при помощи мыши, который я на канале уже показал, я сделал как раз при помощи этого обкода. Вот такой он на самом деле мощный. Некоторые кнопки можно таким образом просто отключать, чтобы игрок не мог их нажимать. В общем, если у вас достаточно фантазии, вы придумайте, как их использовать не только для того, чтобы воссоздать ходьбу на компьютере. Что ж, вот собственно и все. Мы рассмотрели новую возможность и начали модифицировать скриптами своего сочинения новую для нас игру. Потому что, повторюсь, GTA 3 мы раньше не рассматривали. Теперь мы это исправили. Пускай пока что это видео одно, но, надеюсь, будет возможность и для других. И на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Vital.